Здравствуйте! Сегодня мы начинаем наш девятый выпуск новостей Беларуси и мира. И по традиции начнем с объявлений. Завтра, то есть 11 ноября, воскресенье, в Минске по адресу Кальварийская 1, это метро Фрунзенская, состоит, состоятся дебаты между либертарианцами и анархокоммунистами по вопросу собственности. Сбор намечен за 10 минут до начала, то есть в 14:50 возле входа в кинотеатр Беларусь. Если вам интересно данное мероприятие, то приходите. Также будет проводиться видеосъемка, которая будет потом размещена на нашем канале. Итак, а теперь давайте перейдем непосредственно к нашей теме, а именно к новостям Беларуси. Так, что же у нас сегодня? Такого произошло. Так, первая новость, к которой хочу обратиться, э, связана с тем, что 36 стран Европы упростили импорт белорусских товаров. Как вот. поведомляя Радио Свобода, 36 краин Европы спростили импорт белорусских товаров. Белорусские вытворцы галинах машинобудования, <coughs> харчовый и э, лесопроцовщий промысловости, которые пожидают экспортовать свои товары украины и европы а отрывали правы самостойно вызначать те отповедая их продукции европейским стандартам ну это знаете особо это интересно. это радует да это особо Фактично. интересно особо интересно в том контексте как любит говорить наши ватники что эти типа, по европе наши товары не нужны они вообще ничего не будет покупать mm -hmm. квоты там установят жесточайший ну я думаю что лук все-таки понимает что такое Россия? У нее есть реальная статистика, что в России происходит. Там не 140 миллионов, а минимум там 90, наверное, где-то так будет. И что там реально с экономикой творится. И он понимает, что нужно дружить больше с Европой и США. Вот и переговоры, соответственно, Дело с ним происходят. что тут в первую -таки очередь... таки он не тупой. Тут в первую очередь, конечно, все зависит вообще не от Лу. Он тут как бы ни при чем. Это инициатива Европы. То есть при желании, чтобы он там не хотел, они могли не допустить этого но видишь это именно инициатива европы то есть несмотря на Ну, мог бы отказаться от этого согласись. Мог, но и... при приныне но протяжении... он понимает что все-таки нужны другие рынки скоро будут новые санкции об этом мы скажем и он понимает что рубль снова валится и нас так как всегда коснется следующая новость опять нас отсылает немножко к началу года точнее к 25 марта Менский Гарваканкам не вызначил даты, коли повесить дошку БНР. То есть еще тогда говорили к столетию БНР, повесим, все, люди собрали деньги сами, не из бюджета, а сами пожертвовали, доску эту сделали, и вот до сих пор не вешают. Неофицийный дозвол на дошку керовництва Менгарваканкам удало яше и, и еще первого соковика. На новую дошку собрали гроши тягом трех годинов. Старая была уже в неувелльней добром стане, боджакала, установки, шверц, стагоди. Ну, то есть валялась где-то 25 лет, и нифига. тут, видишь, собрали новую сделали. Ну, до сих пор не установили из-за того, что власть тянет. но ну, это как теория забитых окон. Разрешишь одно, а потом будет другое, третье. Как с бучи бы флагом, по сути, то же самое. То есть, негласно же он разрешен, а так за него наказывают. Какие с этой туской? То есть они боятся конкуренции так таковой. Совки эти левые. Так, следующая новость, уже более так сказать, практичная, связана у нас с профсоюзом РЭП. Независимый профсоюз РЭП нам сообщает, что предъявим властям и второй, и третий интунеядский иск. В Беларуси сформировали пробную базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Окончательная база будет создана 1 декабря. То есть ну, в ноябре тестирует пробную базу. Леонид Судаленко сообщает, э, что зачем властям понадобилось сделать предварительный вариант и как противостоять системе тем, кто попал в эту базу. На вопрос отвечает, ну вот да, Судаленко. И вот он отвечает, как бы власть не называла эти базы, сегодня пробные, завтра постоянные, это ровным счетом ничего не решает. Есть декрет Лукашенко, который вырос из декрета номер три, в кастрированном виде. И не получилось собрать налог в семнадцатом году, вот и решили собрать эти деньги иным способом. Через ЖКХ. Для этого и созданы тунеядские комиссии, занимающиеся созданием баз, на которые тоже, кстати, идут деньги. Тунеядская комиссия не бесплатная, и разработка софта стоила дорого. Таким образом, важно только одно. Декрет Лукашенко есть, и власти хотят заставить его работать. Чиновники будут что-то делать, создавая то промежуточное, то постоянное базы. Это не имеет большого значения, поскольку реальная проблема в состоянии белорусской экономики. Государство может предложить людям только самые низкооплачиваемые вакансии. В Гомеле, например, работа с зарплатой в 300-400 рублей в месяц уже считается роскошью. Но скажу, что и не только в Гомеле. Настоящая проблема в том, что нет инвестиций в страну. Экономика не реформирована. Все замерло и находится в подвешенном состоянии. Я бы сказал, хуже, в стагнирующем состоянии. Когда этот пузырь лопнет, неизвестно. Вполне возможно, что завтра государство не будет знать, чем платить пенсии пенсионерам. На этом фоне декрет от тунеядцах и все эти выдумки комиссии с базами данных выглядят странно. В этот раз власти не намерены рассылать письма счастья с уведомлениями тем, кто попал в базу. ЖКХ будет просто присылать на... Извещение их информацию об уплате услуг по полной стоимости. Зачем понадобилась такая секретность? Возможно, власти боятся, чтобы люди не начали готовиться к отпору заранее. Новые тарифы свалятся на тундяцев как снег на голову. В этом вероятно и есть смысл властей, замысел властей. Тот час X, когда мы узнаем, сколько надо платить, наступит где-то в середине февраля, когда туньяцы получат жировки за январь. Хотя, как власти не старались, уже появились первые ласточки. Я имею в виду людей, попавших в пробную базу данных и готовых бороться с системой. У нас в офисе РЭП появился программист-фрилансер, который последние три года не был официально связан с трудовыми отношениями. Комиссия его вычислила и уже сейчас, проверяя пробные списки, пытались пригласить к себе на собеседование. Он является собственником трехкомнатной квартиры. И как раз такие люди интересны авторам декрета о тунеядцах. Мы с ним поговорили и приняли решение туда не ходить, чтобы дождаться жировки и посмотреть, каким образом родное государство насчитает тунеядцу оплату услуг ЖКХ за январь. Ну, социальное государство, мы знаем. Но повторю, это первая ласточка. Если материальные претензии к тунеядцам приобретут массовый характер, тогда может произойти то, чего боятся власти. Люди взбунтуются и снова начнут выражать свое недовольство, в том числе в виде массовых акций на улицах и не только в социальных сетях. Как в 2017 году. Каково это для человека получить извещение без предупреждения, как снег на голову? Были случаи самоубийств из-за тунеядского налога в 2017 году. Возможно ли подобные инциденты сейчас? Конечно. Потому что у властей нет нормальных вакансий. Ко мне буквально на днях пришла на прием продавщица из Реческого райпо, у нее зарплата 240 рублей в месяц. При том, что она работает по 12 часов в день. Как за эти деньги вообще можно прожить? Делить граждан страны на категории это удел исключительно слабой власти. Сильная власть подобным никогда не занималась. Напротив, во всем мире людям, оставшимся без работы, помогают, в том числе и денежным пособием, достаточным для жизни, а у нас пытаются каким-то образом отнять последние. Не мытьем, так катанием через коммуналку и особые расценки на другие услуги. Поговаривают, что для тунеядцев ведут и отдельные проездные в транспорте и платную медицину. Нарушает ли такой подход международной нормы, и можно ли это использовать в борьбе с декретом о тунеядцах? Мы, юристы, не сидим сложа руки, уже думаем, каким образом организовать отпор этой системе. Помните, когда-то в Гомеле была, была первая тунецкая жалоба Александра Семенова? Тогда безработный выиграл у государства это дело. Думаю, мы предъявим властям и второй, и третий тунеядский иск. Вот придет нашему гомельскому программисту новая коммуналка, и мы придем с ней в суд, и спросим, почему государство делит людей на кластеры по признаку их временной незанятости. Это сегрегация Конституции и конституции международных правовых норм. Опять же, этот программист покупает гораздо больше вещей, чем та же продавщица зарплаты 240 рублей. И платит таким образом косвенные налоги в казну. Но продавщица государство не интересует. Его интересует программист-фрилансер, из которого можно что-то забрать. И мы за такой подход должны спросить у властей. То есть, ну, знаете, вот читав эту статью и вообще, посмотрев на этот туньядский налог, напоминает действительно, вот какая-то сегрегация. Прям вот как апортеид какой-нибудь яр. Только не по расовому, а по профессиональному признаку. Ну да. То есть, ну, фашистские. Узырит это равно поздно лопнет. Все попахивает. Есть такая фашист. новость экономическая, что в 2019 году Беларусь должна выплатить 5 миллиардов долларов по долгу. Это приблизительно 516 долларов на каждого белоруса. То есть это 50% ВВП, то есть очень опасный уровень. То есть пузырь реально лопнет либо в 2019 году, либо в 2020. И тут сидеть, сложа руки, уж точно не придется. Нужно заранее готовить соцсети и все остальное, а не как-то слилось в другие протесты в 2017 году. То есть сложа руки, основной посыл, не нужно сидеть ну тут видишь, я тоже об этом думал но Судаленко здесь заметил что до того видишь ли базы не публикуют. то есть никто даже не знает попал он особо туда или нет то есть люди это сделано специально чтобы люди заранее как раз не могли бороться подготовиться то есть тогда были письма счастья сейчас их нет поэтому но если только что, по факту. есть тоже Рэп весна ним крыпа брэд дело в том что время обратиться, обратиться можно только тогда когда э, на тебя наехали а если на, против тебя ничего не выдвигаются то с чем ты можешь обратиться то есть никто не знает пока попал он в базы или нет как минимум до декабря то есть в декабре должна якобы заработать какая-то там полноценная база вот тогда люди и узнают возможно попали, да, я понимаю ну, я про это и говорю про кадафура, да, может... вот люди должны обращаться в рэп и все остальные Но организации. По факту, по факту, все может начаться только в середине февраля, как сказал Суталенко. То есть, когда реально начнут приходить бумаги с оплатой, люди начнут смотреть и говорить, Эй, а чего это вот, что это? И вот тогда, да, тогда будет массовое, я думаю, обращение. Вот что печально, что 1 мая, когда был митинг по поводу этого декрета, сколько 300 человек пришло, просто офигевая, что за, что с людьми такое? как всегда начнется опа как говорится и они только тогда и придут здесь традиция пока петух жареный в жопу не клюнет мужик не перекрестится так нужно вот сейчас учитывать свои ошибки создавать вот эти не знаю, чаты, каналы и все остальное только так это только удел активных людей большинство населения у нас к сожалению будет сидеть до тех пор пока жареный петух не клюнет все таки ну, вступать нашу группу, в Дискорд и все остальное. Да, еще забыл небольшое объявление. Видите красный баннер с вопросом, что более всего хотелось бы видеть на канале? Вы можете проголосовать в опросе, вот здесь в описании, под видео. Открываете еще, и там в описании есть опрос. Для того, чтобы посмотреть, что, какие рубрики больше всего вам нравятся, для того, чтобы знать мнение зрителей гораздо четче. Так, следующая новость по поводу профсоюза РЭП также. Они борются и боролись в семнадцатом году за права людей, пытаются что-то сделать, и на них, естественно, со стороны властей оказывается давление. Вот была недавно рассмотрена апелляция по делу профсоюза РЭП, и приговор остался в силе. То есть в суде председательствует судья Сергей Хрипач. Прокуратуру представляет Герсимович. А В зале около ста человек. Среди них правозащитники Олесь Беляцкий, Дмитрий Соловьев, Валентин Стефанович, Василий Завадский. Также присутствуют представители посольств США, Великобритании, Литвы и Чехии. Игорь Комлик заявляет, я уже говорил, что не доверяю судим, но вас я заменить не могу. Вот фотографии заседания Статкевич, смотрю, есть. Много кто. То есть, ну, кто забыл, это связано э, с вот этим делом, которое власть сшила на лидеров профсоюза РЭП, на Комлика, на Федынича в связи с якобы там какими-то неуплатами налогов. Их приговорили к домашней химии, насколько я помню. Вот, в суде зачитывается жалоба на приговор. В жалобе Федемич и Комлик отмечают, что показания некоторых свидетелей в суде были э, незаконными, поскольку были получены под давлением. К показаниям юхновец э, нужно... Относиться критически из-за ее сотрудничества с органами следствия. Объявлен перерыв на 45 минут для ознакомления э, с переводом документов. Милиция препятствует активистам в суде развернуть флаг. Во время перерыва активисты развернули флаг профсоюза РЭП. Секретарь суда попросила их покинуть зал. Затем сотрудники милиции в форме потребовали также оставить суд. Игорь Комлик говорит, что представители государства нарушили много норм уголовного законодательства в отношении него и членов РЭП. Суд напомнил, что это не процесс первой инстанции, чтобы рассказывать свою историю профсоюза. Но Комлик говорит, что он рассказывает важные по, по делу вещи. Игорь Комлик подчеркнул, что из-за власти профсоюз РЭП потерял более 200 тысяч рублей расходов. Председатель суда... Снова просит высказывать его мнение по приговору. «Я не согласен в принципе, что этот приговор был вынесен. Считаю себя невиновным, считаю, что этот приговор должен быть отменен», – заявил комник. «В отношении РЭП нарушается уголовное законодательство, международные договоры, Конституция. Нарушается все, что только можно. Считаю себя невиновным, такие действия направлены на то, чтобы парализовать работу РЭП». Вступает адвокат Людмила Казак. Международное правозащитное и профсоюзное сообщество расценивает это как атаку на независимые профсоюзы и свободу ассоциаций. Подчеркивает, что грубое вмешательство в дела профсоюза противоречит многим международным соглашениям. Деятельность независимых профсоюзов – нормальная практика во всех цивилизованных странах. Выводы суда первой инстанции не соответствуют обстоятельствам дела. Итак... Приговор оставлен в силе. Странно как-то. Я думал, что вот делегация уже иностранная там была, и они к этому смягчат, но оказывается, что-то как-то нет. Ну, увы, но, к сожалению, тут такое дело. В преддверии вступления декрета номер один власть, по-видимому, не может дать свободу свободным профсоюзам потому что мы понимаем что они будут противодействовать зато так вот... они зажимают не только просто всех блогеров всех остальных, которые готовятся там... готовятся да зато вот кого нет не они не трогают так это странных адептов ссср И появилась такая секта уже как бы давно ну многие из них являются сторонниками так называемой концепции общественной безопасности поклонниками таких блогеров как евгений пупырин которые утверждают якобы что ссср до сих пор существует не развалился что все вот эти государства они незаконны и короче скоро мы восстановим ссср то есть что-то непонятная смесь какой-то рептилоидной хрени с анархо и вообще непонятно чем и какие там еще и коп кстати говоря кого коппис ты там в конце Я прочитал... в самом начале сказал что с, большинство из этих адептов являются поклонниками вот этой так называемой э, концепции общественной безопасности. Но это, это вообще секта? Да, это действительно настоящая секта. Особенно судя по их поведению. То есть это что-то саентологию какую-то прям напоминает, когда вот это смотришь. Адепты ну, СССР... Даже может зачитать там пару их, ну, что да, они там говорили людям адеп, интересно. Да, адепты СССР терроризируют чиновников, довели депутата до истерики. Но уполномоченного по делам религии вызвали ОМОН. Кто они? Ну, еще тоже комментарий. То есть, как бы, заголовок, с одной стороны, кажется, радует, что вот люди проявляют инициативу, ходят к чиновникам и пытаются бороться. Но когда начинаешь читать, что они делают, то, блин, прям на сторону чиновников даже становишься. Хотя, как бы, мы вы знаете наши отношения к ним, к власти, к Лукашенко, к чиновникам. Но тут прям это просто жесть. Милицейский патруль заходит в кабинет к уполномоченному по делам религии и национальности, бывшему министру культуры Леониду Гуляка. У того на приеме несколько визитеров. Это они вызвали правоохранителей, чтобы запугать чиновника. Мужчины подхватываются. Мы пришли в организацию и попросили документы у этого человека. Кем он уполномочен на пребывание здесь? Обращаются они к ОМОНовцам, указывая на Гуляка правоохранители не понимая что за бездарный спектакль разыгрывается перед ними уточняют у Гуляка, так почему он не показывает документы визитерам вы вопросы своими анализируйте потому что я после окончания встречи встречи шуневичу позвоню и делайте адекватные выводы я в своем кабинете этот театр абсурда в кабинете уполномоченного по делам религии омон доработались омон в моем аппарате так завелся гуляка Повторив, что не покажет документы принципиально, так как это не предусмотрено никакими нормами. Вот, живые человеки без гражданства Беларуси. Вот в конце октября на ютюбе одно за другим начали появляться видео, сделанные активистами земств Белой Руси, так называемых. Они еще называют себя живыми человеками суверенными и отрицают гражданство Беларуси. Вместо этого они печатают себе яркие удостоверения, то есть сами печатают какие-то химические там значки, какие-то пентаграммы непонятные с этими с перевернутыми какими-то пацифистскими символами. Короче, секта свидетелей макаронного монстра. Пересказывать догматы этих людей сложно, можно утонуть в бесконечных подробностях. Основная идея человека в том, что никакого распада СССР не было, мол, соответствующих документов нет. Ну, хотя мы знаем, что все это утвердили парламенты, то есть были подписаны договора многочисленные, было создано СНГ, но, но для них этого нет. А значит, на оккупированной территории БССР возникла юридическая фирма РБ, которую руководит Гауляйтер Лукашенко. А помимо этого, никаких граждан Республики Беларусь нет, так как советское государство никто не отменял. Поэтому нынешние паспорта – это аусвайсы для передвижения на временно оккупированные территории. Ну, если не отменяли СССР, так ребятам надо не к Лукашенко, а как бы Горбачеву надо позвонить в Лондон. Он же, по их мнению, получается, наверное, до сих пор руководитель СССР. Ведь он, он же последний. Раз СССР есть, значит, Горбачев до сих пор нами руководит. Чего же они тут по Беларуси бегают? В подтверждение своих измышлений человеки выдернули разные формулировки из всевозможных законов от Декларации прав человека до Конституции СССР. В своих выводах они пришли к тому, что все вокруг, все незаконно, и только они живут в реальном правовом мире. Объявили себя единственной истинной властью, письменно сообщили об этом псевдогосударственным органам Беларуси. Назвались «живорожденными человеками» и взялись ходить по чиновникам, чтобы доводить их до сведения «новые порядки». Ну что вот они как раз таки власти и руководят всем. «Мы – реальная власть, СССР не развалился». Ну, с одной стороны, они правы, как бы народ по конституции является источником власти. Но ну, да, это... ну народ, да, является ну, источником власти, но, но не для СССР так так он развалился. По конституции Республики Беларусь народ является источником власти, но СССР уже не существует, <с Map> господи. Да, мы утвердили конституцию в девяносто четвертом году была создана должность президента и неважно что как бы эту должность узурпирует один человек 25 лет э, тем не менее ссср это нет беларусь уже давно независима. и все как бы законы тут действуют новые но для них то есть за... паспорт есть свидетельство рождения есть законы свои есть э, снг ш... вот снг вот салог 20 чем вам не салог ну серьезно это таможенный союз, вот вам, ну, совок, господи, вам не угодить серьезно этим совкам. Это, кстати, не первый чиновник, которого которому они приходили, вот здесь фото, они ходили к многим представителям земств, вот в частности э -э диалог, вот, например, сценограмма беседы с депутатом палаты представителей Виталием э Месевцом, они пришли к этому Месевцу и говорят, вот, земство, э можно оклянуть ваше удостоверение, Месевец, вы к кому пришли? Что вам показать? Есть сайт парламента объединения «Белая Русь». Смотрите там. «Земство». Можно посмотреть удостоверение. Я покажу, но никто до сих пор э, не просил такого. Ну, привыкайте. Что значит? Теперь будет, э, теперь будет всегда так. Э, так нельзя хамить. Что это такое? Вы за помощью пришли? Мы органы власти. М -м -м. «Земство». Согласно третьей статье, народ осуществляет власть непосредственно. Э, нам не нужны депутаты. Мы осуществляем власть непосредственно, без представительных органов, никаких депутатов нет даже, пока мы сообщаем вам лично. Наша задача управлять непосредственно, мы живем все в БССР, никаких граждан Беларуси нет и быть не может. Это спектакль, фикция, а мы есть, и мы реальная власть. На чем мы основываемся? Вы помните 91 год и что было до сих пор, как СССР развалился? Так вот. Он не развалился, он существует, юридически он есть, но просто временно распущены органы власти. 25 лет происходила оккупация, возникли корпорации РБ, РФ, Гауляйтер Александр Григорьевич руководит фирмой, которая зарегистрирована в США. Депутатами могут быть только граждане. Вы считаете себя гражданином Республики Беларусь, Мисивец? да, земство. А как вы это можете подтвердить? Месевец, паспорт у меня есть. Земство. Паспорт не является подтверждением гражданства. Мисивец. А что является? Э, земство. Свидетельство о рождении у вас есть? Есть. Я родился в Казахстане. Значит, в СССР. Мисивец сначала не понял, что разговаривать с этими людьми бессмысленно и пытаться убеждать их, но под конец не выдержал, разошелся и посоветовал гостям обратиться к психиатрам. Но Виталий Мисивец еще легко отделался. Когда представители этих земств пришли к до Гуляка, то для начала они вывели из равновесия подчиненную чиновника своими самодельными удостоверениями, предъявляя их вместо паспортов. Ну вот эти свои карточки, они суют повсюду. И вот, значит, довели его тоже, что вызвало намон. То есть то самое главное, в чем суть вот этого всего. То есть они вот ходят, да, но самое интересное это то, что тут все не бесплатно. И не их трогают, это, то есть там, в том прикол, что их не трогают, как оппозиционеров вот Это мне то есть, подозрительно как-то все это. Ну, они не представляют опасности, это просто придурки. Они косят бабки. Ну, они же, не же бабки косят, в том-то ну, вот. А прикол. А кубокская организация российская, вот откуда ноги растут. Так для власти это и пожалуйста. Одиночные придурки, которые не имеют массовой поддержки в обществе и не хотят ничего реально менять, а просто косят бабки, ну это как бы типа мошенников, но только они же не вымогают ничего. Дураки сами дают деньги. Если есть дураки, готовые платить вот таким земством, то появится и земство. Они читают лекции частности и между прочим ольга в том что мы торжем над этим а они что-то делают а мы при этом ничего не делаем. Вот в чем основная проблема мы просто критикуем сами ничего не делаем знаешь что мне это напоминает владимира мунякина вот я смотрю на этот плакат значит новая эра в минске и билеты эконом стандарт и вип стандартный билет стоит 2900 рублей это чтобы послушать лекцию вот этих придурков Короче, считай, ну сколько там, 1400 баксов, почти полторы тысячи баксов заплатить, чтобы послушать в 1 декабря лекцию вот этих вот придурков о том, что СССР существует. И судя по всему, у них зала не пустые. То есть, ну, не хочется, конечно, обижать людей, которые приходят на такие мероприятия, но все-таки, блин, идиотов у нас в стране достаточно, которые готовы платить. Но ты как бы посмотри на лица этих остальное, ну, то есть уже само, ну, вывод, сам себе напрашивает. Кстати, насчет идиотов все правильно сказал. Это идеологи белорусского государства. То есть всех всяких там располкомов, вот эти чиновники, в большинстве своем собираются. То есть да, приходят слушать. Чего они там хотят услышать, непонятно. Николай Буров там, вот этот псевдоюрист. Которые у Пупырина там. Кстати, тут хорошо написали, что ССР же сам незаконус. Да, СССР сам Фу, не же, почему Развалился он вполне законно. бумаги бумаги бы были подписаны определенные. А вот как он возник, то есть это большевистский переворот был перед этим. Гражданская война потом. Да, кровавая. Да. То есть погубила кучу людей из-за этого. Это было реально незаконно. Ну ничего, потом все равно признали. Через какое-то время все страны постепенно СССР признали. А развал был вполне законно его признали сразу но были подписаны все необходимые бумаги так что не ведитесь на провокации если кто-то вам говорит что совок не Кстати, вот этот чувак Я что перебиваю как-то его вот на, на фото урин или как его на фото николай буров он у а, выступал а я что странно что его рекламировал этот артем из общества гомель его лекция ну, знаешь, я прекрасно помню, как вот эта вся тема развивалась. В начале 2017 года или даже в конце 2016 года такие вот люди, как Пупырин, были очень популярны. То есть тогда появлялся вот первый политический блогинг. На ютюбе. И был этот канал, он раскручивался. То есть, чувак выходит и говорит: вы знаете, налоги на тунеядство все платить не надо, а знаете почему? Потому что вот, блин, вообще тут, а, а кто видел подпись Лукашенко вообще под указом этим, то есть Лукашенко реально ничем не управляет, нас всех дурит, то есть все законы выходят, под ними нет подписей. Это шо он говорил, вот это все. Ну, по сути, так она и есть, если так задуматься. В этом плане он прав, как ни крути. Вот на этом мы. Насчет на, СССР это бред. А потом, То по мере популярности, ролики... стали продвигать темы дальше. И про СССР тоже. А сначала все начиналось тоже с тунеядства. То есть на этой теме вообще весь политический блогинг белорусский в свое время выехал. Дальше пошла жесть. Потом появились дополнительно там Буров этот выступал и другие, типа, юридические лекции рассказывали, как себя там вести, как не платить налог на тунеядство, и с помощью вот этих всяких совершенно бессмысленных вещей, которые они рассказывали, типа, если вас вызовут там, скажут, надо платить налог на тунеядство, говорите о налоговой, что э, вы не видите подписи там президента или кого-нибудь нам под указом, типа, все незаконно. Ну блин, офигеть, это ж не сработает. Так, что ж, следующая новость. Следующая новость наша Нива сообщает, что за драку с мужчиной в майке ДНР минчанина приговорили к полутора годам исправительных работ. Ну то есть, помните, было летом такое дело, что напали на Сергея Лоновенко, он ходил в Минске там в майке ДНР и заявил, что якобы на него там напали сторонники оппозиции, бандеровцы там и тому подобное, и избили его за то, что он был в майке ДНР. Насколько это правда неправда, это как бы оставим на его совести. Ну, раз он сообщает, возможно, так оно и Но есть. Ну, прикол в том, что не видео, не ни свидетелей, ничего нету. Только его показания. Блин, то, -то... то, что его избили, это Но. правда. Но кто и за что, вот здесь вопрос. Да я уверен, что он просто был бухой и на кого-то наворовался, как это обычно у него бывает у этих орков. Не, ну то, что он был в майке ДНР, это вполне вероятно, возможно, да, с кем-то возник конфликт, но подробностей всех мы не знаем, действительно ли это так или нет, то есть из-за чего на него напали. Он сообщает, что конкретно за то, что он в майке ДНР, прямо у нас бандеровцы тут разъезжают по Беларуси, увидели и напали. Ну, зная как бы Минск, зная, насколько тут безопасность, я сомневаюсь, что кто-то вот так разъезжает свободно оппозиционеры и бьют всех, кого попало. Стоит только в магазин выйти не в тот день, когда там митинг. Тебя уже могут превентивно задержать, чтобы ты туда случайно на митинг не попал. Да, что тут э -э, мелочиться? Стоит с БЧБ флагом выйти да. и все. И вот, э -э, нашли <coughs> того, кто якобы там... Ну, одного, видимо, из тех, кто пил. Потому что, по словам его, их было много, но вот а нашли одного. На скамье подсудимых оказался Евгений Дмитриев. Именно он пришел на помощь своему другу, который затеял э, драку с пророссийским активистом Лановенко. Тот хлопчик в майке ДНР возмутился украинской лентой в машине моего друга. Лановенко первым толкнул друга, начали драться... Моего друга положили лицом в бетон, тогда я пришел ему на помощь, на подмогу. А, обидно, что в нашей стране преступниками становятся люди, которые просто пытаются помочь, рассказывает дмитриев То есть он даже вообще особо не бил никого. То, он, то есть он банально он... самооборона. То есть всегда, ну заметьте, всегда государство на сторону левых идет. этих коммуняк и социалистов. Ну, на самом деле... По поводу взглядов Волновенко я не знаю, но могу сказать только одно, что на сторону провластных, пророссийских, на сторону милиции и так далее. Ну они же обычно совки со социалистами являются. Там потом есть обзор, этот обзор ну, на исследование, кто поддержит обычно менты социалистами являются и чиновниками, обычные граждане, там рыночники и так далее. То есть все это закономерно. Сам Евгений заявил, что не будет обжаловать приговор, поскольку, как он говорит, честно говоря, у меня нет на это ни времени, ни денег, и у него маленький ребенок. Судья обвиняемый примирился с пострадавшим. Лановенко не имел никаких претензий, но прокурор все равно запросил столь строгую меру наказания. То есть это даже не сам Лановенко делал. То есть он как бы написал заявление, что его избили, но это именно прокуратура перехватила все дело. То есть вот как дела с оппозицией были когда э, на кого-то там а этого же э, который в автобусе тогда за, защищал анархи ну барановича, да, в автобусе, в 2017 году барановича да, да, да, три года э, его тот милиционер которого он ударил э, к нему не имел никаких претензий однако прокуратура тоже прицепилась и они настояли на том чтобы дело пошло так же такие у нас дела преследование полным ходом защищаешься все ты виновата априори но поэтому, это как даже а ты прикинь если будешь защищаться и семент пьяно на тебя нападет поэтому да вспоминаю о том что говорил на одном из стримов филиппович то есть ни в коем случае не применяйте силу не делитесь ни с кем не идите на провокации самый лучший способ это уходить либо ну на крайний случай использовать баллончик перцовый потому что если вы будете там строить у себя какого-то матча там и дадите в морду какому нибудь негодяю, в этом нет ничего на самом деле хорошего и красивого. То есть он потом напишет заявление и вы можете получить реальный срок, в том числе. Лучше. Да, я думаю, что кошельки. было так. Он шел по городу, нашел жертву, как говорится, кого там ленточка и так далее была, и начал провоцировать, и вот эта драка из-за него и началась. Как это я процентов уверен, что банально провокация. -то. Ну а тут смотрю в чате, пишет Георгис: говорит, нельзя было бить, надо было на бутылку посадить. Ну, на бутылку посадить это как бы не выход. Это также плохо. Я говорю, лучший вариант постараться избежать конфликта. Не э, идти на провокации, либо в крайнем случае использовать перцовый баллончик и опять-таки постараться уходить, чтобы не навлекать на себя неприятности. Потому что к оппозиции у нас со стороны власти отношения очень предвзяты Поэтому лучше не ввязываться вообще. Как бы это ни выглядело. А тут даже не оппозиция, код. Тут банально люди с актив гражданской позиции. у нас оппозиции не существует. Да, ее уже вот, нету в парламенте. Я вчера... Оппозиция. Ну, я говорю не про системную оппозицию, да, действительно, вот как ты говоришь, про гражданских активистов. Вчера только вот видел сообщение, которое по БТ показали о том, что гражданскую активистку где-то в Гомеле, кажется, обвиняют в краже в магазине. То есть она... Якобы там что-то положила в сумку. Хотя по виду, я бы сказал, мне что-то кажется, может я ошибаюсь, что она просто телефон свой достала. Нажала там какую-то кнопку и положила его в сумку. А они ей пытаются приписать, якобы она что-то там украла. И опять-таки, даже если это какая-то шоколадка там, но это же стоит буквально копейки. Это мелкий штраф в лучшем случае. Но уж никак не тема для того, чтобы на всю страну показывать это видео, объявлять в розыск. Это террористов, наверное, так объявляют. То есть мы прекрасно знаем, опять-таки, ситуацию в Гомеле, не так давно было. Я смотрел вот стрим Филипповича, то есть когда в магазине был пьяный вот этот какой-то Зек, бывший там алкаш какой-то, ему ничего не было. То есть за тот дебош, за угрозы разбить голову бутылкой, ему ничего не было. Его целый час милиция не выезжала, ничего с ним делать. То есть, а когда человек вот шоколадку украдет, об этом на всю страну заявляют и ищут уже там чуть ли не Интерпол. Так, а теперь вернемся к теме школы и БРСМ. Радио Свобода сообщает. Я теперь на уроку. Завуч Звиде Загон БРСМ на и процуя. ну то есть эта вот зауч, которая загоняла детей в РСМ после всех вот этих видео, фото, репостов, которые всколыхнули социальные сети, она осталась на своей должности. на это никто никак не отреагировал. На месте сатаря, mm -hmm. кто -то, то, кто то есть в другой в стране реально бы за так полили бы давно кстати, прикольно, что я пролистал в Фейсбук тоже и в комментариях под этим же постом видел, что Ах, вы свобода, учите, как э, людей жить. То есть ничего, что это училка нарушил там не уголовка а административку. То есть нельзя детей заставлять против их воли там уступать в те или иные организации. Это же полный бред. Это. То есть я этих тролли уже вижу постоянно. То есть, пр пролистался там по этим новостям и смотрю, одни и те же люди, и одни и те же сообщения. То есть на постоянной основе, систематически. То есть на БТА таких вообще людей не выше на ОНТ, на туб-каналах. Их нету. Это странно. Вам не кажется? Ну, это те же, скорее всего, БСМовцы, и их задача как раз заниматься контрпропагандой. Бороться с демократическими силами, показывать якобы видимость народного какого-то протеста. Типа, это люди протестуют. И приколы им нравят э, такие же, какие они. То есть я глянул там профили, там, э, ну, СаОК, СаОК, СаОК, Российская Федерация, СаОК, Москва и так далее. То есть один там, одно сообщение повторяется, не уважаемые там э, украинцы, не делайте Майдан, то есть не говорите, чтобы белорусы сделали Майдан. Причем тут Майдан? Господи, что, к чему? И причем тут украинцы? И я посмотрел человек с Москвы. Гениально. Ну да. А, понятно. А, ну, по, еще по этой теме вопрос. То есть, вот это наместница директора гимназии номер 31. Инесса Хромович отсутствовала на работе несколько дней, а потом, в конце недели, опять вернулась к выполнению своих обязанностей. То есть никто ее не уволил после всех этих так интересно, почему там жалобы никто не подал? Вот пишут, реально. Ну, не знаю. Это странно, что школьники, что все остальные, Возможно, что рация. родители. А что тут бояться, Господи? Вот тебе общественная глазка на всю страну, по сути. С 2019 года белорусы э, смогут беспошлино ввозить в страну товаров только на 500 евро. Вместо 1500. То есть сейчас у нас лимит на ввоз не посылками, а на ввоз э, на машине, там, когда ты так переводишь, 1500 евро. А с следующего года он может стать... 500 евро то есть еще меньше на две трети а по поводу увеличения, гениально. да а по поводу увеличения беспошлинных посылок то пока как обещали 200 евро пока еще не сделали все 22 так и остается так что ну, гениально это понятно то есть попытка видимо не допустить чтобы люди ввозили из польши там с какой-нибудь литвы технику какие-то товары кто-то действительно это продает, возможно, занимается какой-то контрабандой, перепродажей. Но большая часть людей просто пытается спастись. Э, если у них есть деньги, то купить что-то даже дешевле. И, потому что у нас проблема настоящая. Перекупщики всякие. Так сделайте свободу, опять же, малому бизнесу, и люди сами. Делаем. Господи, что же вы так трогаете их? Реально, это какой-то бред. Типа, а, а, Расчитано на то, чтобы гос в государстве люди покупали, купляли да. белорусское. Это такая э, корявая попытка заставить белорусов покупать вот здесь в стране. То есть не покупайте на Алиэкспрессе, да, потому что вот мы вам сделали такие лимиты. Не покупайте за границей. Вот, идите на рынок, там идите в магазины, покупайте у наших этих. Они платят налоги в наш бюджет, поэтому давайте. Мы их грабим, а у предпринимателей нет выручки. Так что идите, давайте делайте им выручку, чтобы они нам наполнили бюджет. А мы с этих денег заплатим ментам и БРСМу. Вот так вот. Ну, Откуда идеально. вы возьмете деньги на то, чтобы что-то купить, ту же технику, мы не знаем. Потому что работу вам не дадим. Но зато возьмем за коммуналку много. но ну, тут все просто, как с этим бороться. Не уступать в БРСМ в менты и чиновники. <свят> вот и все. И создавать свою альтернативу. Ребят, до добрый вечер. Покажите, какая нынче коммуналка в Беларуси. Смотря где. Смотря ну, где, смотря какая квартира. какая квартира, смотря сколько ты нажигаешь электричество там и так далее, тепла. То есть очень разная коммуналка в Беларуси. Итак, меня... по поводу этой темы. Слушай, еще... ты меня, конечно, извини, но мы тут у новости. Стрим, чисто пора, новости, понимаешь? Если хочешь, можешь Я... послушать. Я понял, все молча, ребят, слушаю. Так, хорошо. Следующая новость. Также связана связано с БРСМ. Пограждали и заполохали. Была и керавница школьной суполки БРСМ про парадки, организации и примус. Ну, то есть, рассказывает вот Жухарка Могилёва Ганна, два года керовала школьной организации БРСМ. После того, как доведался, что в очень уступать в эту державную организацию, на знак протесту, покинула посаду и вышла с БРСМ. Но это редкий случай то есть в знак протеста она вышла оттуда но таких людей немного И именно поэтому там остаются самые мудаки потому что те у кого хоть немножко совести есть они уже за последние лет 15 все повыходили давно оттуда хотя официально там очень много людей из так задуматься не посмотреть там есть такая информация слышал с того часу минула амаль 10 годов. Ганна закончила университет и стала педагогом. Отпрацевала на селе 2 годы размеркования. Видеоролик о примусе в 31-й Менской гимназии э, уступать в БРСМ. Нагадал ей АЕ историю. Ганна погодилась поделиться ей за свободой. Уступила в БРСМ, не ведучи, что это за организация. Ганна училась у звучайной Могилевской школе. Была активной у хромадском жити. Удельничала у, у предметных олимпиадах, разностойных конкурсах. Уступила в РСМ инициативы у 14 ходов. Ну, то есть заставили, попросили. Одночай, до ИЕ подошла супрацогни с администрацией школы и пропоновала уступить в организацию. Это добро, что ты отримливаешь дипломы, вспоминая слова педагога э, суразмолца. Але, как уступить в РСМ, то это было б бы еще лепей для школы. Зачем, непонятно. По Ганны у Ее тогда не было разумения, что такое БРСМ. А я раз, раз, разважившее, э, полечило, что Сябровство у им не будет обтяжаривать ее життя. И походился. Старшиневство БРСМ. Бюрократия и импрезы э, для прилику. Проз год Ганну попросили стать старшиной школьной организации. Тогда у нее отбылось обольш грунтовное знакомство с борьсейм. Она начала э, почитала статут, в яким отзначає э, пригода написано то, что э, то, чим мусить э, займатися організація. У їм шмат говорилось про патріотичне моральное виховання молоді, э, что зілчень і бановало. я отшелила организацию, то, все, то вся ее деятельность для меня отшла на другой план, призналась Ганна. Информационный стенд БРСМ. На первом были бюрократичные пытания. Требовалось давать справедливые про все проведенные импрессы. Особливо тяжко было с этим справиться, коли события были одна за одной. Лумачить гадно. Мне постоянно присылали паперы, у которых доводили, что треба было провести у полный час. Ну, то есть, говорили, куда надо идти, где какие мероприятия проводить, и отчитываться об этом постоянно. Что типа, вот, участвуют, там делают все, короче, БРСМ везде. С проведенного варта было досылать фотосдыемки Высшейшему Керовниццу. Короче, ну, стандартное, вот то, в чем обвиняют наши ватники оппозицию типа кураторы какие-то им там говорят приходите вот туда вы должны прийти сделать то прислать там подтверждение на самом деле это власть как раз этим занимается с бросаемыми всякими а на большинство митингов оппозиционных люди приходят как раз таки по зову сердца самостоятельно -то. Да, то есть, да, да, там есть есть оппозиция то есть который приходит на митинги, но там первых единицы во-вторых люди самостоятельно туда приходят это то есть в основном а туда сгоняют непосредственно от государства Я и понимаете позиция был опять же было бы в парламенте то есть два оппозиционера настолько в парламенте 20 процентов хотя бы должна быть позиция как было в армении тогда да тогда это можно назвать оппозицией. но это что что это, это какое противостояние и не существует оппозиция люди сами уходят и то пошло тут пишут про то, что петиция была по поводу этой училки ну да. Пока ждут, ждут ответ, собственно говоря. Ну это да, вопрос такой. То есть угрозы на на нарадах, отчувания что ты невольник. Ну то есть просто заставляют, втягиваешься вот в это рабство и заставляют. Если не будешь делать, не будешь ходить, то ты никуда не поступишь, работу хорошую не найдешь, тебя уволят, там тебя запрессуют, короче, будешь как в жопе. Ну поэтому людей тут кто-то за выгоды идет не знаю я туда не уступала то есть это норм было у меня в школе когда я еще был в школе ну тогда еще не, -то не было. подливать я хотел тогда нет я тогда был по моему один из два человека в классе по моему или три в классе, который не единственно кто не вступил бы это было ну в нулевых. Ну не знаю мне как и тогда нам всем предлагали, я помню, один раз только вступать, это было в восьмом классе, это был 2000, конец 2002 года, либо начало 2003 года, где-то так вот. Ну, что тут сказать, всем было насрать просто на этот BDSM, никто особо туда не стремился. Но это я говорю, был 2003 год, это другие немножко времена, я так смотрю, чем сейчас. То есть тогда вообще никто не заставлял. Так, Было свободнее, как ни крути потому что все должно было, еще... было политическое течение хоть как то да, Это еще до разгрома оппозиции до десятого года до площади шестого года это времена были более. да ну то есть нулевых сбили оппозиции когда там пропады эти эти оппозиционеры в девяносто девятом и в 2000 когда уже все по сути погасло. и на этот референдум тысячу года по моему сколько три тысячи человек вышло всего лишь господи то есть полная уже вот тогда была монополия в СМИ и контроль Лукашенко. Так, следующая, следующая новость связана с тем, что 15 тысяч долларов выделил Госдеп нет не на оппозицию, а на ремонт крыши музея Тадеуша Костюшка. Как известно, Тадеуш Костюшка является и героем США, в том числе, и героем Франции, не только Беларуси и Польши. И вот фонд Костюшка выделил на ремонт крыши музея 15 тысяч долларов. Да, в сравнении с нашими судами, с дворцами, в которых хлюстры там по 100 тысяч долларов, хрустальные всякие, и фонтаны. Вот это вот музей Костюшка, вот этот сарай. Ну да, жалко, что наши к нему так относится это, это понятная политика наследники совка считают его как говорят тут сейчас в россии что это там поляк это там злодей ну понятно россияне но хотя считают... он родился здесь у нас беларуси ну да. считался Литвином, блин господи но ну, государственная пропаганда советская российская то есть они полностью хотят нашу историю отобрать, чтобы у нас не было своих героев вообще. И чтобы мы им вообще ничем не могли гордиться. Навязать свое толкование истории, превратить белорусов в манкуртов. Так, следующая новость. Топас строит объект в прибрежной зоне заказника Лебяжи и уверяет, что все законно. Участок под строительство Олимпик Парка у заказника Лебяжи президент выделил в 2014 году. Застройщик группа компании Топас э, не без э, скандалов рас, расселил частные дома. История с женщиной на кране прогремела на всю страну. Из-за близости заказника проект имел ограничения, например, по этажности домов, а участок, граничащий с заказником, отводился экологами и э, городостроителями под зону отдыха без капитальных строений. Изначальный проект Топаса это. Учитывал, но после был откорректирован. В итоге этажность одного из жилых домов превысили. Теннисные корты заменили коттеджами, а прямо на берегу заповедного пруда Лебяжий расчистили площадку под ресторан. Вот здесь. Это показано. О том, что при прибрежной зоне заказника алибяжей можно... Будет строить, строить, возможно, будет строиться ресторан, сообщил активист Антон Матолько. Он опубликовал расследование, в котором сопоставил план застройщика с генпланом Минска и аэросъемкой местности показал, застройщик строит на берегу пруда. То есть с нарушениями. Ресторан действительно был в проекте комплекса Олимпик-Парк. На рендерах он размещался... В конце наземные парковки между теннисными кортами и универсальной спортивной площадкой. А в дальнейшем проект был пересмотрен. На последних рендерах Олимпик Парка теннисных кортов уже нет, зато увеличивалось число коттеджей. А вот где будет ресторан, действительно непонятно. То есть, уже у нас как в России идет такой тренд вместо одноэтажных многоэтажные дома строят уже вместо в заказниках то есть строят покупают земли каких-то бывших там научных предприятий каких-то этих какого академий наук там и заповедники заказники застраивать под коттеджи короче той же болезни так у нас такого уплотнение это... что у минске вот этот торговый центр на этой косточнинской что вообще везде что в гомеле насколько я знаю там еще этот Филиппович про это, помню, рассказывал как-то раз. Короче, мы тоже заболели страшной московской болезнью, как там тоже. Все застраивают, уплотняют, и мы теперь туда же. Раньше ватники многие гордились этим, говорили, вот в Беларуси, вот у нас-то хоть и коррупции там такой нет, вот у нас хоть нет вот этой бешеного помешательства на застройках жилья, ну все теперь. Как говорится, с кем поведешься, с тем и наберешься. Теперь и мы такие же. Да, еще одна новость про тестовую базу Дармоедов. Ну, мы как бы уже озвучивали ее. Это только от радио Свободы. Краина Дармоедов. Также сходная новость вот с этим проектом. Тоже Павел Белый обманул Лукашенко. Строит ресторан в прибрежной зоне Лебяжего. Но это конкретно только про ресторан. Там про комплекс полностью парковый, а здесь конкретно про ресторан. То есть тут уже с подтверждением, что он строится именно на берегу. Следующая новость. Общество охраны памятников готово принять от Зайдиса большие деньги. Севериница Шапотико категорически против. Одна из организаторов вахты по защите куропат Анна Шапотико возмущена тем, что белорусское добровольное общество охраны памятников истории и культуры готово принять деньги от владельца ресторана «Поедем поедим» Леонида Зайдиса. На встрече с бизнесменом побывал представитель общества охраны памятников Юрий Мелешкевича. Зайдис предложил им деньги на мемориал в Куропатах. У Юрия Мелешковича есть целая схема. Он уже рассказал, на что будет тратить деньги, что будет делать. А, насколько я понимаю, они еще не взяли. Поэтому я и работаю на опережение. Может быть, еще одумаются. Я долго разговаривал с Мелешкевичем, Милиш... с, с Чехольским, глава общественной дирекции Народного комитета Куропат разговаривала, но он стоит на своем. Мол, делает доброе дело для Куропат. Это то есть Шапотько разговаривала с активистами и пыталась их уговорить, чтобы они не брали деньги. А то, что именно Зайдис является тем, тем человеком, который фактически изменил э, за свои деньги охранную зону, это его не волнует говорит Шапудько. Она возмущена тем фактом, что Мелешкевич самостоятельно пошел на переговоры, никто его не выдвигал вести переговоры. Можно было бы о чем-то говорить, если бы Зайдис пошел на уступки, если, если бы вернул охранную зону, если бы закрыл ресторан. Человек творит зло, он издевается над памятью жертв, но одновременно пытается обелить себя и расколоть общество этими деньгами, а деньги эти добра никогда не принесут. Потому что их платят, чтобы спасти свою шкуру, полагает активистка. НН обратилась за комментариями к Юрию Миришкевичу. Он полагает, что говорить о закрытии ресторана не приходится, поэтому важно договариваться. Я против раскулачивания, неважно, под какими лозунгами оно проходит. Мы свою позицию выразили давно, никаких серьезных нарушений там нет. Придерживаемся этого уже много лет. А если защитники Куропат думают, что Следственный комитет или КГБ возбудят уголовное дело и отберут этот ресторан, значит они знают больше, чем опубликовано. Юридических оснований говорить о закрытии «поедем, поедим» не имеется. Это вот он говорит. Даже если ресторан отберут у Зайдиса, то появятся новые собственники. Долго без дела это здание стоять не будет. Мне неинтересно, зачем, зачем этим заниматься, если у нас полно дел именно на Мемориале. На последние деды пришло всего 150 человек. То есть нужно менять подходы. Риторику методы считает Милишкевич. На самом, э, на самом ли деле общество охраны памятников примет деньги от владельцев ресторана. Э, мы делаем все открыто. У меня была встреча с Лениным Зайдесом, где обсуждали ситуацию с рестораном. Собственник сказал, что раньше он не осознавал, насколько особенное это место, Куропаты. Сейчас сходил туда, понял. Тогда я предложил чтобы мы могли сделать для мемориала за деньги бизнесмена. Прежде всего это легализация и паспортизация крестов. Это будет стоить 6000 рублей. Средства будут переводиться на счет не общества охраны памятников, а другой организации. Мы запланировали проведение в конце года круглых столов по теме репрессий с участием представителей КГБ. На 14 ноября мы вместе с Антоном Остаповичем Записались на прием к первому заместителю председателя КГБ Игорю Сергеенко. Речь идет, будет идти о доступе к архивам спецслужб. Мы намерены работать именно с властями. Разрабатываются три туристических маршрута по местам, связанным с массовыми репрессиями. Кроме Куропат, там будет яма... Тростенец, возможно, Хатынь. Маршруты будут утверждены официально в Министерстве спорта и туризма. Также разработаем программы о репрессиях для школ и университетов. Кроме того, речь идет о восстановлении крестов в Куропатах. Зайдис сказал, что готов финансировать. На данный момент никакого спонсорского договора не существует. Еще один организатор Куропатской вахты Павел Северинец назвал приблизительную сумму, о которой может идти речь. Это 20 тысяч белорусских рублей. У меня доверия к Милишкевичу и нет. И я не понимаю, что они там делают. Это может плохо кончиться. Возможно легализация скандального ресторана. Будет раскручиваться в прессе, что Зайдис передает, передал 20 тысяч рублей. Но это мало чем отличается от взятки. Они сейчас хотят в розницу или оптом купить общественность. Общественное мнение. Отстегнуть на это 20 тысяч. Не следует у них брать деньги. Надо просто требовать, чтобы они ушли отметил Северинец. Есть, ну, с одной стороны, как бы это общество мемориала предлагает неплохие программы в школах вести э, какие-то там занятия, уроки... по поводу с... репрессии, а, да, да. По то то по по поводу... да, в школе вообще говорят, солог это хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, и универ хорошо, хорошо, хорошо. Ни репрессии, ничего там было плохого, ноль, ноль. Также... И в итоге подрастают неосовки. Также важно э, из этих проектов например туристические маршруты официальные по куропатам хаты не ну по-моему в тростянец и в не так есть туристические маршруты только в куропаты нет но это не повод брать деньги у зайдеса то есть ему надо прямо сказать все дружище одет закрывай ресторан продавай его там уходи короче Да, делай короче музей и от людей вот и все то есть этот ресторан намеренно там поставили. То есть, если бы не государство, то есть которое поспособствовал этому, его бы там не было. И это очевидно. То есть этот куропат, это ну, кость в горле. Уи. Даже закон поменяли о природоохранной зоне для того, чтобы легализовать этот ресторан. По Просто дела, если бы это было право государства, то это, это, этот ресторан сделали музеем. Э, за этот э, огородили бы забором и все, господи, и компенсацию этому не знаю за это все. Хорошо, следующая новость. Менский завод три месяца не платил заработку. После поло, полового работника отрывало по 355 рублей за месяц. То есть, Но ну, это к тому, что кризис подкрадывается и уже не так незаметно. То есть мы помним новость о, о том, что на Аршанском мясокомбинате часть зарплаты давали продов продовольственными карточками. Это от 31 октября новость, насколько я знаю, или от 30-го было. А теперь еще и про завод про этот. Что людей увольняют и уже начинают не, не выплачивать деньги. То есть мы катимся в 90-е прямым ходом. Я помню прекрасно. События, когда в середине 90-х бывало, но у нас еще не так жестко, как в каких-нибудь отдаленных местах России там или Казахстана, где по полгода по году не платили. Но и у нас задерживали на две недели, на месяц задерживали зарплаты. Это было такое. И мы идем обратно к этому. Работники Менского заводу автоматичных линий имя Машерова. злипеня пока стрычник не отремливали заробку, а пошний раз отрымали по 300 рублей, рассказывает Удбай. 26 коля 40 работников работников завода отрымали свои заробки цалком, ствержая керавництва завода. Але остатним 60 выплатили по полтора бюджета прожиточного минимума за месяц, то есть 355 рублей за каждого, усяго 1065 рублей. Решту обещают доплатить до 20 листопада. Ну, то есть время идет, неделька у них еще есть. Супрацовник заводу рассказал, что директор, периодично сбирая усих, просить почекать и не звольняться с працы. Некоторые послухались, некоторые звольнились, а Ты, кто не имели пенсию, стипендию, або подпрацовок, вы выросли застаться на заводе, брали кредиты на житё. Все работали ничего не получали и вынуждены были брать кредиты чтобы это протянуть у цехах рассказывали работники периодично отключают электроэлектричность а рабочие просто сидят и ничего не робить то есть ну нахрена вообще это завод это давно уже должен был быть закрыт если так если они ничего не могут сделать. либо реформироваться одно из двух <клёх> ну да у нас такие условия выставляют что даже если выставляют что-то на приватизацию, то есть собственникам невыгодно это покупать. Некоторые говорят, это делается специально, потому что власть не хочет продавать э, заводы, поэтому делают специально. Например, вы вам интересно, вот например такой-то цех, но вы не можете его купить, да, или арендовать. Берите весь завод плюс еще общагу на обслуживание в придачу на баланс, дворец культуры и там санаторий какой-нибудь профилакторий местный с советских времен еще остался. Только так. А зачем бизнесмену все это надо? Когда ему нужен, например, один цех конкретный, чтобы там выпускать небольшой объем продукции. У него есть конкретно рынки, у него есть клиенты, он знает, сколько ему нужно. Но ему говорят, нет, ты не можешь вот столько, ты должен все взять. Ну и, естественно, желающих не так много. Тем более мы знаем, как наша власть потом поступает в обход законов, отжимает. Сейчас недавно поступила новость о том, что официально авиаремонтный завод аршанский который находится в Балбасово, стал государственной собственностью как говорится богуслаев ну естественно безвозмездно как говорят подарил государству 60 своих акций бизнесмены Очевидно. вообще любят отжатия да да да бизнесмены олигархи вообще они любят дарить государство покупать за большие деньги а потом все акции дарить добровольно естественно так, очередной раз как говорится падение И, как говорится после этого, а почему же то у нас никто не хочет инвестировать в экономику? А куда же это деньги все делись у нас? Почему это у нас тут ничего нет? Ну, наверное, потому что законы не соблюдаются. В соцсетях пишут о бунте в колонии под Ивацевичем. Госорганы все отрицают. Тайный бунт. 5 ноября в паблике «Белорусская Турма» во Вконтакте появилась информация о бунте в исправительной колонии колонии-22». Волчьих норах, так называемых, под Департамент по исполнению наказаний все отрицает. Как написали в соцсети, бунт произошел с субботы на воскресенье. Восстали все осужденные во всех отрядах. Заблокировали двери в отрядах. Несколько представителей администрации получили травмы. Осужденные требовали снять администрацию. Сообщается, что они ждали начальника департамента исполнения наказаний МВД Олега Маткина. Но он не приехал. Сам департамент в комментарии э, Тутбай опроверг информацию. Замначальника УДИН МВД по Брестской области Алексей Гайдук был краток. Никакого бунта не было. Паблики написали также о том, что как раз Брестское управление департамента временно заменяет администрацию Волчих Нор. Но начальник ИК-22 Андрей Квашевич опроверг и эту информацию. Он 6 ноября находится на рабочем месте. Журналистам он также сказал, что никакого бунта не было. Ну, то есть непонятно, был ли бунт или нет. Странная история. Здесь отбывают сроки люди, которые впервые были осуждены за преступления, связанные с наркотиками. То есть э, наркоторговцы бывшие. Ну или те, кого к ним приписали. Вроде как э, говорили, что что это правда на самом деле. То есть 328 и так далее. Там мать 328, ну мать 38, говорили, что там улица, что-то было на самом деле. этим связано, собственно говоря. Да. В Гродно во время акции были задержаны активисты ОГП в связи с белорусской народной республики. Это вот было на неделе. Ходили они с плакатом, долой самодержавие, и их задержали. Известно. На 7 ноября. Как раз этот лозунг красных. Но почему бы нет? День Октябрьской революции, а что большевики там и вообще революционеры эти про пропагандировали. Ну, правда, не совсем большевики. Когда большевики пришли, уже монархии никакой не было. Но тем не менее, как бы: Лозунг остался актуальным до сих пор. Далой самодержавие, которое живет, так сказать, в наших кабинетах до сих пор. Намек понять. МВД и КГБ ответили историкам. В архивах нет информации о местах расстрела жертв репрессий. В конце августа общественность просила обеспечить свободный доступ к делам репрессированных белорусов. Ну, насчет Куропат. Установить места массовых расстрелов и признать преступлением пропаганду сталинизма. МВД, КГБ, Минюст и другие госорганы ответили на коллективное обращение и петицию. В августе в Минске прошел форум «Большевистский террор». Право на установление истины. Его участники потребовали снять грифы секретности со всех документов периода 1753 годов. То есть с революции до смерти Сталина. Передать дела репрессированных из ведомственных архивов в государственные. Обеспечить к ним свободный доступ. Установить места массовых расстрелов репрессированных. А также признать пропаганду сталинизма преступлением. Резолюцию разместили на сайте «Удобный город». И ее подписало более 1100 человек. Потом обращение направили в администрацию президента, совет министров, палату представителей, министерство юстиции, КГБ, МВД, генпрокуратуру и другие компетентные органы. Один из заявителей, историк Дмитрий Дроздов, публикует ответы госорганов на сайте Белорусского документального центра, зарегистрированного в Литве. В своих ответах и МВД, и КГБ утверждают, что информации о конкретных местах массовых расстрелов и погребение жертв политических репрессий в архивах органов госбезопасности и Министерства внутренних дел нет. Кроме того, и первый заместитель председателя КГБ Игорь Сергеенко, и министр внутренних дел Игорь Шуневич. Ответы пришли от них от их имени ссылаются на закон номер 361.3 о нормативно-правовых актах Республики Беларусь, по которому правом законные инициативы владеют президент, депутаты Палаты представителей, началь э, на, Национального собрания Республики Беларусь, Совета Республики Национального собрания, а также граждане, которые владеют избирательным правом в количестве не меньше 50 тысяч. То есть, короче, чтобы просмотреть, надо 50 тысяч, чтобы петицию подписала, а не 1100. Как я понял, живых подписей, то есть да. не интернета, живых. Похоже, что гражданам не оставляют другого выхода, как собрать 50 тысяч подписей и попробовать изменить белорусские законы, чтобы они были более гуманными к памяти многотысячных жертв государственных репрессий против общества, отмечается в комментарии к письмам от Белорусского документального центра. Ну, просить об этом Шуневича это, мягко говоря, странно. Он наряжается по праздникам формы НКВД и говорит, что гордится своими предками, которые как раз вот эти репрессии и осуществляли. Вполне возможно что его конкретно предки даже осуществляли так что такие дела то есть и после этого они хотят сказать что мы должны им верить учитывая то что они скрывают эти архивы гениально да красная неделя прошла в связи с нашим кто-то и не дочитал по моему эту новость Я эту новость на всякий случай даже сохранил на будущей истории можно сказать там же по моему новость заканчивается тем что эти архивы будут закрыты еще на 75 лет верно да хм. и то есть они говорят что э, там свободы другие оппозиционные сми пропагандируют но при этом это они скрывают правду от общественного от общества, можно сказать, граждан, а не оппозиционные СМИ. То есть это какое-то, не знаю, дно пробито очередное. А оппозиционных СМИ нет, во-первых, таких возможностей. Что они могут скрывать? Они как раз-таки сами черпают информацию из открытых источников, которые рассекречены. В 90-е годы, даже в конце 80-х, первые раскопки прошли. Там, в 90-е годы, в 99-м году, последний раз прошли раскопки в Куропатах неполное но тем не менее то есть там удостоверились в том что действительно расстрелы были недавно когда там устанавливали этот монумент когда там делали канаву нашли гильзы но которые сты собственно говоря в то время и пользовались и странно в том в тот момент когда этот мазер и гильзы нашли там был вот этот корреспондент из бнф который работал на Альянда российские эти рит... да ну вот это шестерка грубо говоря то есть в тот именно момент когда они этот, этот, эти гильзы нашли то есть это ну куча совпадений не кажется ну вот по поводу памяти ленину как известно 7 ноября был очередной день Октябрьской революции и народ массово, конечно, отметил этот праздник. Вот мы видим на фотографии, как народ массово у нас отмечает. Перед камерой кружком специально стали, чтобы показать, что у нас много ленинистов и сталинистов. Вот с портретами Сталина, с плакатами. Все в основном пожилого возраста, как видно, старики. Лените октября-то постарели и пионеры. Да. Вторая задержка. И акции. самый прикол в том, что они оплачены с нашего бюджета. То есть это не полиция, то есть это не обычные граждане. Им с нашего бюджета платят, чтобы они туда приходили. Вторая за день акция состоялась у памятника Ленину в Минске. Это 7 она состоялась. Ее провели активисты под флагами ВКПБ. Они держали в руках портреты Ленина и Сталина, а также призывы в защиту диктатуры пролетариата и в защиту СССР, передает Еврорадио. В акции приняло участие пара десятков человек. То есть, кто говорит, что оппозиционные митинги малочисленные, ну, коммунистические митинги еще более малочисленные. Они устроили короткий митинг у памятника Ленину, после чего направились к памятнику Дзержинскому. И перед этим к памятнику Ленина возложили цветы представителей Компартии Беларуси, ФПБ и БРСМ. В церемонии приняли участие около полутысячи человек представители официальной коммунистической партии Беларуси, Федерации профсоюзов Беларуси и БРСМ. Акция с участием оркестра длилась около 15 минут. Ну тут уже более многочисленные. Но все равно. Не похож как-то на размах и любовь большой коммунизм. Радио Свобода тоже сообщает об этом. Back in the USSR. В Минске Сталин, Ленин. И советские стяги на святкование дня Кострычинской революции. Фото. Вот это сблизи то, что там было. Вот они тут собрались возле этого педагогического университета с флагами. Ну, тут Барзеевцы, видно, молодые. Там коммунисты всякие старые. Детей притащили, которые очень довольны и счастливы побывать на таком мероприятии. Оркестр. Советский районный комитет Коммунистической партии Беларуси. А где земство? Портреты Сталину. А вот э, этот митинг в профиль, который мы видели, фотография сверху. Там видно, что людей мало, здесь кажется, что их гораздо больше. Такие дела. Лукашенко. Высказался также по этому поводу, ну как президент не мог не высказаться. Лукашенко назвал Кастрычинскую революцию святом миру и праву человека. А я Кнасамрач. Ну да. Это большевики, которые разожгли гражданскую войну кровавую, устроили жесточайший террор. Это еще не считая Ленина, там, Сталина. Uh, и так много чего было, голодоморы всякие, то есть это вот они за мир, за счастье там, да, и за права человека. То есть бесправный тоталитарный совок, это в его понимании вот это и есть государство э, мира и прав человека. Ну, тут что? Что сказал Лукашенко, вот кратко? Оголовный урок, какие мы мусим вынести с истории 17-го года, это мир. Мир и еще раз мир. Мир мусить быть для того, чтобы люди могли нормально жить. порушение прав человека э, спарадили Конституционную революцию. Люди и шли незразумело, на какую войну и гинули. Права человека на был... Право человека на жизнь было сруиновано, а так само э, право на працу. Люди не имели працы, ковалка, хлебу, как они могли жить и кормить свои семьи навито тому Костричинская революция, ах это свято миру и праву человека. Ну то, что Костричинская революция не способствовала миру, это как бы понятно. То есть после того, как большевики захватили власть, началась гражданская война. А с правами человека, вот радио Свобода отмечает, что огольную декларацию прав человека приняла у 48-м Организация Объединенных Наций. Поводли декларации. Усе люди наражаются свободными и ровными у в у своей годности и правах. Не повинно быть никакого отрознення на подставе политического, правового и международного статуса Украины, те территории, до которой человек належит. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и особистую э, недотекальность. Никто не мусить утримать в рабстве, типа днявольным стане, ну там и так далее. Вот все права, воля народа мучить быть ну, в -то, -то, -то, -то, то прикол, что люди после Второй мировой войны осознали эти ошибки и ушли их, и создали вот эту организацию. В том-то и дело. Но многие этого не понимают. То же самое можно сказать про это этот ЕСПЧ. То есть у нас вот, вот эти условия в камерах ну, от 15 суток и так далее невыносимы, можно сказать, с тем же, как и в Европе. И мы не можем туда подать. А чтобы было ЕСПЧ, нам нужно первый шаг этот а... отмена смертной казни. Еще одна зрада. Амбассадор США не майя дочинения до встречи американских аналитиков с Лукашенко. Ну то есть это зрада для ватников. Лукашенко встретился с американскими аналитиками как же так? Ну теперь точно Пиндосом продался. А Пиндосы говорят нет, это мы не имеем к этому отношения. Это его инициатива как раз таки. Президент э, Деймстауна Деймстаунского фонду Глен э, Говард Рассказал журналистам, что стосунки помежду США и Беларусью на сегодняшний день выходит на новый узровень. Нап наполняются великими, великим довером. Разом с иншими американскими аналитиками и он сострелся сустрел, сегодня с керуником Беларуси Александром Лукашенко, уведомляя Белта. И это хорошо. Ну да. Это как бы сигнал очередной Кремлю о том, что Беларусь отходит от э, чисто пророссийской политики и, так сказать, сейчас меняет вектор не то, что прям в сторону Запада, а скорее в сторону отношений с разными государствами, с разными блоками, а не только движение в России. Ну да, чтобы не зависеть и в исключительном плане только от Кремля. Потому что эта зависимость, она очень отрицательно сказывается на беларуси все мы знаем прекрасно про войны мясные молочные про всякие налоговые там и нефтяные маневры а то есть сегодня лукашенко получает какие-то преференции завтра нет сегодня россия покупает какие-то товары а завтра нет и опять-таки причины мы прекрасно происходит кризис да. к примеру рубля у нас, к примеру, у них на 10%, у нас там на 7% и так далее. Ну, это как бы э, такие обоснованные вещи, которые, от которых мы можем пострадать. А есть и чисто политические решения России, когда, например, мы помним Грузия и Молдавия, они, значит, собирались евро ассоциироваться, тут же внезапно... Ростельхознадзор нашел в вине в Молдавском, в Грузинском, какие-то там вредные палочки, и все, и запретил. То есть чисто политическое давление на товары, то есть эти страны поставляют эти товары традиционно в Россию, и тут им закрывают. То есть как бы намек прямой. Или вы отказываетесь от ассоциации, или ваши товары к нам не пойдут. Хотя оснований нет. Где тут свобода, свободная торговля? Хремль манипулирует прямо... Опять возвращаемся к Куропатам. Есть новость с сайта The Village Беларусь. У Куропатах начали устанавливать памятник. Тот самый, вот, который собирались. Вот постамент привезли. Такой вот рогатый. Какой-то странный памятник. Прищепки. Да, прищепки. Кстати говоря, кто утвердил этот памятник? Архитекторы, я помню, только какие-то. Активисты вроде как не давали согласия на такой памятник. Государство само сработало. А также новость по поводу профсоюза РЭП, еще, А сайта независимых профсоюзов. А значит, мы готовы участвовать в акциях протеста. РЭП поддержал Белорусский независимый профсоюз. То есть президиум профсоюза РЭП отправил письмо в Солигорский исполнительный комитет с требованием зарегистрировать первичную профсоюзную организацию БНП и не препятствовать законному праву граждан на объединение профсоюза. А вот шахтеры солигорские создают свой независимый профсоюз. Очень понятно, граждане не доверяют официальным профсоюзам, которые ничего не делают вообще, никак не защищают права. И потихоньку начинают выходить и создавать свои профсоюзы, пока вот Целигорске. возможно можно по во всей стране. Чтобы вот то слушает, нужно кто там работает и так далее, даже не важно, хоть даже школьник, свою, то есть может любой человек создать, не знаю, группу, канал в Телеграме, в Фейсбуке, Одноклассники, где не важно и оставить свои права, если вас будут писовать, давать этому огласку, все. Самый главный враг белорусов, как я смотрю, это тотальный страх это самая большая проблема да то есть о том что наши профсоюзы официальные не защищают права рабочих это мы как бы знаем теперь видишь в солигорске создали возможно какие-нибудь другие а, заводы а, там рабочие тоже пойдут на это тут проблема в первую очередь я вижу в людях то есть, э, на многих предприятиях люди боятся. Они думают еще лучше, ну, э, отмолчаться, может быть, как бы ничего-нибудь не вышло там, а то э, запугивают увольнением, непродлением контракта. То есть, это с этим связано. Если бы не это, уже давно, я думаю, открыли э, профсоюзы такие много где. То есть, я знаю, просто многие выходят из профсоюза вообще, чтобы не платить эти взносы впустую. Потому что это ни к чему не приводит. Ты платишь взносы, за что ты платишь? Когда приходит твой час тебя защитить профсоюз тебя не защитить они просто разводят руками и говорят ну а, а чего тут Мы ничего то есть да как бы дело известное с профсоюзами с этими народ не доверяет им создают альтернативу вот к теме аналитиков президент что говорил аналитикам из сша мы категорически против размещения у нас военной базы РФ. В настоящее время военно-политическая ситуация в Восточной Европе остается весьма непростой. Да и в Европе в целом. К огорчению и сложившегося положения нет очевидного выхода. Политики, пребывающие в плену своей риторики, не могут договориться. Военные, как всегда, надеются на лучшее, но вынуждены готовиться к худшему. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с группой представителей аналитических центров США, которая находится с официальным визитом в Минске, передает пресс-служба президента. То есть заявил, что восстанавливаем нормальные отношения с Америкой, с НАТО, с Европейским Союзом и российские базы нам тут не нужны. Оттепель наконец-то, это радует. То есть как я уже говорил в самом начале стрима, Лу все-таки понимает, что час Х может настать. не нужны бабло, нужны реформы. Все-таки Румас, помню в какой-то новости, там говорил, что мы будем делать реформы. То есть у них нет выхода, они в любом случае будут их делать ради денег. Мне так кажется все-таки, они все-таки не дураки. Да, вот первый вице-премьер Турчин. У нас нема ожидания раскулачивать бизнес. Ну, как бы уже раскулачили его. Вот Отсутность сюрпризов – наилепшее, что может пропоновать держава бизнесу, заявил, заявил 5 листопада первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин, открывающий шостый международный кастричницкий экономичный форум. Беларусь у девосным новом свете. В Беларуси махчимая эволюция без революции, подкреслил Турчин. Лепший курс э, – предсказальный Для бизнеса нет ничего лепшего за стабильность. У нас как бы и так за стабильность уже давно. Хрустальный сосуд за стабильность. Укла... Э, Укладнения у раннейшей версии материала э, слова чиновника были процитованы как революция э, без революции. Не треба стратегических инноваций Треба реализовать то, что принято, э, протягивал вице-премьер. И он нагадал, что Пакуль есть э, уявление об том, что в Украине квитнеют массовое задержания и предпринимальников это требует переломить. Турчин отказал, что частка кроков на сустер бизнесу державы уже зроблена. Э, э, самый яскравый приклад Декрет номер восемь, у наиближайший час выйдя на обмену э, самцумноведого 488 указа. я еще шерох кроков по декриминализации бизнес решения. отзначил вице-премьер. Ну то есть как хотят не хотят они, но да, реформы им приходится проводить. У меня нема ожидания карать и раскулачивать бизнес, сказал Турчин. Жаданья нема, а ле президент. Президент каже. И треба раскулачиваться. не верю Просто ни одного да, его слова но но верхушка не хочет также белорусская армия вошла в список мощнейших армий европы да европы и мира в перечне 25 позиций, и в него попала Беларусь. На, на 25-м месте расположилась армия Бельгии, она же в общем рейтинге... Ну, то есть 25-е европейское, а э, в общем мировом 68-е место. На первом месте армия России в Европе, это в европейском списке, и на втором в мире. А, на втором месте в Европе Франция, 5 в общем рейтинге. На третьем Великобритания, шестое место в общем рейтинге. Беларусь расположилась на семнадцатом месте между Румынией и Данией, а в общем рейтинге на 41 первой строчке. Согласно рейтингу, у Беларуси 401 250 человек военного персонала, 202 воздушных судна, из них 43 истребителя и 515 танков. Общий военный бюджет составляет 725 миллионов долларов. Но это какие-то неточные сведения, потому что танков у нас 1317. Т-72, разных модификаций, то есть уточняют. И численность территориальных войск 120 тысяч, но это резерв. А реально 46 тысяч военнослужащих. То есть, если что, сможем защитить от РФ. Как помнишь ролики в этом? Вот эта таблица. Честно говоря, данные довольно сомнительные и противоречивые. Но, тем не менее, вот такой рейтинг тоже вот вышел недавно. Насчет России как-то странно, учитывая, какая там... Хотя, учитывая, сколько они денег тратят, бюджета на войну, в, в сравнении с два с... В Европе, с... да, это крупнейшая и сильнейшая армия, если брать Европу. И вторая в мире после США. На третьем месте Китай. Ну, опять же, тут нужно учитывать, что Европа, э, можно сказать, едина, то есть ЕС. То есть, если взять вместе, то Россия по сравнению с Европой, это... И то, какого, какого состояния там эта армия в России, учитывая, что она обязательно И как они хотят воевать, эти самые военные, за Путина и всех остальных. Вот, кстати, по делу Горжища огласили приговор. Далее этим обвиняемым там вот. Барановского к 9 годам лишения свободы из конфискации имущества, Антона Вежевича к 7 годам, Егора Скуратовича к 6 годам лишения свободы. Все фигуранты будут отбывать наказание в колонии в условиях усиленного режима. Также суд вынес четкое определение в адрес министра обороны Андрея Равкова. Это 5 ноября была такая новость. То есть осудили шестерок, как бы, а тех, кто реально приводит к такому уровню дедовщины к тому вот что происходит в белорусской армии то есть взять даже самого Равкова, насколько я знаю он до сих пор на посту остается если то есть реформы так такого после этого вообще не да по поводу еще репрессий в адрес независимых журналистов и активистов. Мы помним про Лановенко, о чем мы говорили в начале стрима. реакция была никакая. То есть он даже особо не настаивал ни на чем. Тем не менее, вот нашли человека и в чем-то обвинили. А здесь милиция сама обвиняет Романа Протестевича в том, что он якобы ударил какого-то там водителя автобуса. Вот тут пишет. «Ранец, 5 листопада милицианты завитали до журналиста, Еврорадио Романа Протасевича. Его отвезли у Першамайский роуз. Роман расповел в нашей ниве под обязанности. Сегодня, разницей, прикладно о семой године, пришла милиция. Двое у цивильном, а леса сброи, броей, кобуры были. Я живу у батьков часового и тата отчинил двери. Мне не показали посвечению, батькам не бы небыто показали, милицианты мне сказали: "Собирайтесь, едем у отделение. Я почал текавиться, что сдарился, мне отказывают у отделения и доведаешься. После сказали, не была бойка в автобусе. Зараз приедем у милицию там и расповедешь, чему хулиганил. Покуль Протасевич сбирался, милиция чекала его у кватеры. Мне мать после сказала, что один из милициантов испытал у другого. Не могли причину больше правдоподобную придумать, каже Протасевич. Ну, то есть. Чисто сказали его взять как-нибудь. Они сами придумали какую-то причину и привезли. И такое часто бывает. То говорят, оппозиционер какой-нибудь велосипед, там есть подозрение, украл. Или там нарушил какие-то правила дорожного движения. Короче, только нужна причина. Или наркотики ищут. Без разницы. Главное взять. А там дальше уже придумаем. После меня провезли у РУСПР, Першамайского района. Там полторы годины возили по кабинетах. Пытания не задавали. Просто сидел у покоих. После распевали, что небыто у конца веростня у минским автобусе был конфликт помеж кировцем и группой молодых людей. Один из их ударил кировцу э, у скивицу и кировца после опознал меня. А я под один их мобильный сувязи небыто был негде у тим районе. Мне на вот конкретный день э, и номер автобуса не назвали. Протасевич кажется, что испытал Чему криминальная справа заведена по части 1 артикула 399, хулиганство? Мол, когда была группа особо, то должна мусить мусить быть другая часть к артикулу. Мне отказали. Когда что-то переквалификуем, расповел Роман. Так само я пытался про свой статус. Кто я? Светка? подозревальный. Мне так и не отказали. Казали, не важно. Ну да, конечно, не важно. Может уже там... Обвиняемый. <coughs> Больше за все, милицианта всех мой телефон. Яны они э, карпа, у им несколько разов, Фотографовали экран, что-то там открывали и сдымали на свой телефон. Меня так само фотографовали. После было видать, что милициант э, куда-то отправлял в этой сдымке. Хвилин 20 отбылся в этой телефона. После просто сказали, что я вольный. Протокол никаких не складали. Я попросил поперку, что был у милиции, не быта на праце, и они ее мне выдали. И все. Пресс-секретарь хоус Менхармаканхама Наталья Ганусевич, покуль не прокомментовала выпадок с Протасевичем, пообещала разобраться о ситуации и отказала, что информация заявляется на сайте Менской милиции. Заявится тут. Керовник АДКБ может, стать, керовником АДКБ может стать секретарь Рады Безпеки Беларуси Станиславу Зась. Керовники краины, которые а, уходят у организации домовы об коллективной беспеции, ну, от ВДКБ 8 листопада примут решение об новом керовнику организации. У Казахстане для обмеркования сберутся керовники Армении, Беларуси, Казахстану, Кыргызстану, России и Таджикистана. Ну, то есть будет выбирать нового руководителя УДКБ. И, возможно, им станет этот э, Зось. Тут про него информация. Когда родился с 2008-го наместник э, генсекретаря Рады Беспеки, с 2015-го генеральный секретарь Рады Беспеки УДКБ. То есть Беларусь, получается, да? Да, нашего человека могут выбрать э, председатель Ну, по это хорошо. получается, Беларусь это столица всего этого ДКБ. Нет, там видишь, каждый раз выбирают каждый год нового этого секретаря. Ну или как, через какой-то период. То есть вот сейчас его выбирают по очереди, потом кого-то другого. В этот момент, да, то есть Беларусь будет председательствовать некоторое время. Mm. Ну это как союзным государством, то есть в Минске же столица, двухстороннего этого государства, союза получается. То есть если что, Россия войдет в состав Беларуси. По бумагам. Ну как бы да, на этом новости, которые я подготовил все. Погоди, Какие я хочу раз... сказать. Что каждый из вас, кто слушает, может сделать, чтобы распространить наш канал, ну, чтобы он стал более, более популярным? Берете, любое какое-нибудь короткое видео, там про Вильнюс, про оружие, про блогеров, там, ну, когда было обзор. А -а -а. Да, любой. И берете на своем YouTube-канале, копируете, вставляете и указываете ссылку на основной канал. И все. Так вы сможете помочь нашему каналу. Скажу больше и полнее. Дело в том, что вы можете свободно пользоваться информацией с этого канала, то есть использовать видео в каких-то своих целях, но с указанием ссылки там или указанием автора. То есть никаких претензий по авторским правам не будет. Для чего это нужно сделать? Во-первых, да, как заметил Freedom, для популяризации канала, но не только. Важно... У каждого человека свой круг общения. Важно распространить информацию как можно более шире и сохранить ее, поскольку мы видим сейчас опасные тенденции. Все вы слышали, что происходит с блогером Нехта и телеканалом ОНТ, который пытается, так сказать, достать физически Нехта. Они не могут, он учится в Польше, но они пытаются э, как-то с ним бороться. То есть ОНТшники подают на него иски, якобы он нарушает авторские права, и удалил YouTube огромное количество его видео. То есть нанес фактически удар по каналу «Нехта», подсек его, крупнейшего политического блогера Беларуси. Далее, мы знаем, пропал «Вестник войны», был удален его канал, и насколько мы слышали, это связано с давлением на него. То есть идет давление на блогеров в преддверии Нового года и налога от униядств. И поэтому э, любой канал может закрыться в любое время. Поэтому копируйте ну, видео. Тут еще на масловского тоже давление было на его бизнес. На Артема там какой-то Ватан ему позвонила и начал угрожать по поводу авторского права. Так закон не запрещает брать другой материал и его распространять. Да и вообще причет тут авторское право, что это принцип свободы слова сам по себе. Они а наоборот популяризацию вам дают. Ну, тоже нехто. Если ну, вы не даете альтернативу, как же нехто в своем ролике это сказал. Только БТ и он Т. Альтернативу вы не подпускаете. Не Белсата, там, ни RT, то есть вообще никого. Дело об Дело в том, что по правилам э, можно использовать материал и других каналов, в том числе и с фильмов, для обзора. То есть э, в качестве обзора использовать фрагменты можно. Не полностью копировать все программы. Но использовать и комментировать их это не возбраняется. Да, то есть, и они, короче, обиделись на то, что какой-то пацан их э, намного не, популярнее. Им это не нравится. То есть то, что, к примеру, даже есть такая сводка, вот недавно сбрасывал э, На что за, за свое многолетнее существование государственная пропаганда Беларуси доказала свою неэффективность. А не... Но сколько же она стоит и нашему народу? В 2018 году на СМИ из бюджета выделили 112 миллионов рублей, то есть 52 миллиона долларов. грубо говоря. Здравствуйте, есть? ребят. Вы Привет. говорили по поводу блогеров и по поводу всего остального. Есть понятие fair use. Fair use – это честное использование. Оно не запрещается по правилам YouTube. Если вы сразу говорите, что это ревью, то есть обзор. Нет, тут сама суть, что они начали прессовать то мнение, которое мне не нравится. Их, то есть канал. Ну, я так полагаю, что вот это вот прессование, которое началось, это прессование, оно идет не от Ютуба, а от нашего министерства информации. Так, да, именно так именно от, возможно, даже самому Министерству информации, указания от Луки, от КГБ, от каких-то карательных органов, то есть они подали иск, якобы, что вот их права там нарушили. То есть полгода или год до этого они не обращали внимания, а теперь вдруг подали. Потому что физически нехто достать они не могут, он находится не на территории Беларуси. Что касается наших видео, то все, они практически все, выходят по, с лицензии Creative Commons, и поэтому вы можете их свободно использовать при при указании, так сказать, источника. Ну, ссылку там, скопировать. И правила YouTube, насколько понятно, они не нарушают абсолютно. youtube да, вынужден отборвился. был ä, ответить на запрос ОНТ. ОНТ написала Ютубу, что нарушены его права, и поэтому они заблокировали контент. Это не инициатива Ютуба, да. То есть не боятся конкретно, честно, можно сказать, боя словесного этом никто ничего не боится. Если им нужно будет, они забанят все, что им захочется. Я так придом говорит про причину. Они боятся, э, что блогеры популярнее их, что мнение нашей пропаганды, так сказать, э, система эта пропагандистская не работает. ОНТ тратит огромные деньги и БТ на свою пропаганду. Она получается настолько жалкой, унылой, ее никто не смотрит и не слушает. Не только на ТВ, но даже в интернете. И поэтому они пытаются так сказать, использовать нечестную борьбу с блогерами. Если мы не можем сделать лучше их и популярнее, тогда мы уничтожим блогеров и будем их давить, чтобы обогнать их своей унылостью хотя бы так, что мы, так сказать, будем их воздействовать. Ну, как говорят, есть два способа победить. Можно тренироваться, так сказать, и прийти первым к финишу, а можно просто переломать ноги конкурентам и доползти кое-как, без разницы как. Но ты будешь первый за счет того, что... еще есть фраза о том, что если ты не можешь что-то победить, возглавь. Вас, ну, возглавить у них не получается, они да, тупые. То есть никто не смотрит эту белую телерадиокомпанию, и реально нету от оппозиции никаких сподвижек в том плане, чтобы хотя петицию написать, чтобы закрыли этот быт и ОНТ. Нафиг этот и ИСТСТВ. Тут вообще не нужно. Столько бюджета, там вот даже подсчитали. Это в вот два раза больше, чем школьное образование, то есть трата на это телевидение. Это в 3 в третье общественного жилья это больше бюджета на культуру то есть на культуру ему наплевать абсолютно то есть это можно пересчитывать и пересчитывать целый список есть и в итоге это никто не смотрит по факту так они еще вот эти на ютубе глянул там 100 200 просмотров вот это унте хотя подписок там 100 тысяч по моему у них это вообще привет алексей добрейший вечерочек мы уже дали анонс в начале на добрый вечер алексей. с хорошими новостями да да с хорошими я поел только что Так, еще хотел сказать если у вас если вы как зрители видите какой-нибудь вот она ну, там русскую и так далее неважно там, у которых, там просмотров там политраши и все такое Берете, делайте самостоятельно разбор, э, поминутно, присылайте нам, и мы сможем озвучить. К примеру, Артем, у него хорошая, получается, ну, хорошая дикция, можно сказать. Также, и пока все. мы здесь говорили, забыл озвучить. У нас здесь пришел донат от Марата. Сообщение, насколько я помню, было на оплату связи. Слушай, Артем, может, может, ты сейчас как раз таки эти ликбез закончишь стрима, а мы потом вырежем по поводу Смоленска, там и Брянской, псковских областей. По поводу Смоленска, Брянской и псковских областей нужно реально готовиться. Я уже говорил, я не готовился, я играл в Fallout 3, поэтому в принципе по белорусским новостям я вообще ничего не соображаю и принципе ну я вам могу процитировать президента соединенных штатов джона генри эдема если хотите короче не суть не важно потом по поводу разбора ваты вы поняли то есть берете какой-нибудь ролик по литраше пишите сценарий Присылайте нам поминутно, и мы потом это разбираем там у себя, соответственно, сделаем ролик. Тоже... Объясни, мне, объясни мне, зачем нам разбирать какой-то интернет-сми Российской Федерации? Я имею в виду, если... По-моему, в Беларуси абсолютно неважно, что там рассказывают интернет-сми Российской Федерации. У нас есть свои проблемы, у нас есть свое государство. Нам Но, абсолютно и... неважно, что там они обсуждают. Но они обсуждают нас, Беларусь. Ну пусть обсуждают. Но это белорусы смотрят. А мы-то зачем будем обсуждать э, СМИ, которые обсуждают нас? Банально, вот, допустим, да. взять тот же самый эхо Москвы, когда они рассказывали, что как Путину остаться у власти, а Путину нужно значит, сделать союзное государство в Беларуси и России единым государством и стать во главе союзного государства. А это не получится. То есть это обычная пропаганда. Зачем обсуждать пропаганду? С тем же Я успехом это... можно обсуждать пропаганду суперкомпьютера x 2 который является Джон Генри Эдем. О том, как вот Америка, мы, значит, получили ядерную My атаку, мы, значит, теперь живем в столичной пустоши, это ужасно. Давайте возродим Великую Америку, бла-бла-бла-бла-бла. А это говорит суперкомпьютер, который yes. осознал себя и создал себе личность. Это пропаганда. Объясняю. Мы эту пропаганду разбираем, придаем это большое значение, раздуваем, и это получается хайп, грубо говоря. И каналу будет внимание, понимаешь? Так ну, это кому, работает. А кому сожалению. это интересно? Ну вот этим ватникам, соответственно, которые это смотрят. Плюс еще Нет, так интересно смотреть политрашу, а не обзоры от оппозиции на нее Ну так мы наберем просмотр как соответственно Ну ладно захват... новостной стрим заканчиваем не... новости...